Всем привет! В эфире Универньюз. С вами Адель Шамилова. Итак, главные темы дня к этой минуте. С природой шутки плохи. Угроза летит на семи ветрах. Университетский проект «Умная Казань» начал свою работу. Новое интересное направление покорило авторитетный рейтинг. О том, что такое наука, маленьким казанцам и их родителям рассказали участники нового научно-популярного проекта. Первое занятие которого прошло на базе Центра магистратуры Института психологии и образования КФУ. Как объяснить ребенку, что такое химия доступным языком, и а как сделать своими руками знаменитый напиток Кока-Кола? Все это рассказали и показали на первом уроке научно-популярного проекта «Умная Казань». Суть нашего проекта в том, чтобы дать детям возможность поделать опыты своими руками. То есть мы доносим информацию о разных естественных науках через опыты, которые дети делают своими руками. Казань, Казани наш генеральный партнер Казанский федеральный университет. Все наши мероприятия проходят на площадке КФУ. Все наши сотрудники из КФУ. Площадка для этого проекта не случайно выбран инструмент Институт психологии и образования Казанского федерального. Ведь здесь студенты первых курсов, еще не забывшие, что такое быть ребенком, легко и доступно могут объяснить детям даже сложные термины. Первый урок проекта «Умная Казань» открыл ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Мы пригласили вместе с нашими партнерами, из выпускниками Московского государственного университета, и работают наши аспиранты, преподаватели, магистры. Вот на этот проект. Назвали его «Умный Казань», по примеру, как в Москве назван проект «Умная Москва». Очень интересное то, что здесь все опыты, все эксперименты делают дети сами. Со следующего года в составе университета заработает и детский сад, поскольку мы готовим учителей для начальных школ. Да? То есть на площадке детского сада и лицеев готовятся студенты для того, чтобы сразу адаптироваться в школьную среду и понять прежде всего, Сумеют они с детишками работать или не сумеют? Правильно они выбрали свою профессию или неправильно? Благодаря проекту «Умная Казань» решаются сразу несколько задач. Дети от 7 до 10 лет, от а 10 до 14, в зависимости от уровня подготовки, получают первичные научные знания. Студенты-педагоги оттачивают свои навыки общения с детьми, а родители вспоминают то, что было усвоено еще в школе. На самом деле, мое впечатление об университете очень кардинально поменялось, потому что университет, в моем понимании, там какие-то там 12 лет назад, когда я заканчивала, его да и сейчас это совершенно но ну, другой уровень и естественно у меня и мнение поменялось и ребенка своего я конечно же сюда бы на такие мероприятия привела как бы и не один раз несмотря на то что я химик я узнал много новых вещей и несмотря на то что я обладаю какими-то уже знаниями по химии, а программа же называется Химия и жизнь». Многие вещи были для меня новыми или там, некоторые акценты, которые он сделал, были для меня интересными. Проект очень интересный, познавательный, действительно прививает ребенку интерес к наукам, несколько с несколько сыной точки зрения объясняет происходящее. Дети счастливы и довольны, поэтому я уже даже здесь приобрела... Билет на следующую программу, которая приедет астрономия в октябре месяце. Основной целью проекта является не зубрежка каких-то терминов и непонятных для детей фактов, а полное погружение в науку. Мы здесь сделали Кока-Колу. Мы смешали сахар, э, соду пищевую и все перемешали. Мы сегодня делали таблетки, еще мы сегодня искали металл. И делали его еще сами. А еще мы сегодня узнали много нового. Делали нитки. Вилку. Вилку, да. И... и это все у нас в этом чемоданчике. Уникальные опыты, хитрые манипуляции с веществами, неожиданные выводы и яркие демонстрации. Организаторы постарались сделать все, чтобы дети и их родители запомнили занятия навсегда. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. Искусство и гуманитарные науки Казанского федерального уверенно заявили о себе на весь мир, закрепив свои позиции в авторитетном британском издании Time Higher Education. С чем связан столь громкий прорыв, расскажет наш корреспондент. Казанские вузы стремительно набирают популярность по России и, пожалуй, уже традиционно огромный интерес у абитуриентов вызывает Казанский федеральный университет, о чем наглядно свидетельствует пятая позиция в рейтинге Яндекса по поисковой популярности российских вузов. Закреплять свои позиции в известных рейтингах, в принципе, для КФУ обычное дело. Например, совсем недавно был обновлен авторитетный рейтинг британского издания Times Higher Education, где Альма-Матер впервые продвинула в рейтинг направлению искусства и гуманитарной науки и заняла позицию 201-250. Очень правильно была выбрана нишевая специализация, фокусировка именно вот там, где скажем в актуальной мировой повестке происходит дискуссия по актуальным направлениям развития. То есть надо сказать, что ради Фривкачева коллектив они сработали в этой части очень эффективно. Несмотря на неисчислимое количество достижений, все-таки каждый из них достается Казанскому федеральному лишь благодаря неподдельному труду. Чтобы закрепить свои позиции в направлении искусства и гуманитарной науки, КФУ поработал над индикаторами эффективности по пяти направлениям: среда обучения, исследование, цитирование, международное взаимодействие и доход от производственной деятельности. То есть у нас есть дорожная карта, и мы ритмично стараемся ее выполнять. То есть в правильных журналах это, это публикуемся, насколько актуальны те проблемы, которые мы решаем, насколько они интересны мировым ученым. Вот эти задачи позволяют нам это все хорошо отслеживать. Немало важно и то, что при составлении рейтинга искусства и гуманитарной науки университет продемонстрировал как минимум 250 публикаций в данной научной области за последние пять лет. Как известно, результаты плодотворной работы никогда не заставляют себя долго ждать, о чем и заявляют громкие результаты старейшего вуза нашей страны. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. В КФУ прошел первый этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в котором приняли участие более 200 студентов Казанского федерального. Подробности в сюжете Олесь Чептаревой.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 Вероятность того, что ураганы могут затронуть центральную часть России, довольно велика, считает ученый КФУ. Стоит ли опасаться бушующей угрозы, узнавала Аурелия Сташкова. В мире бушуют ураганы, не обошли стороной они и Россию. Сегодня устраняют последствия тайфуна Талин на Сахалине и урагана в Калининграде. В это время в Доминикане борются со страшной стихией. На это небольшое государство, расположенное на одноименном острове в Карибском море, обрушился ураган Мария, его скорость ветра достигает 260 км в час. Это тайфуны, это тропические циклоны, их вид, они возникают уже в Китайском море и так далее, и наносят ущерб в основном. Вот, странам такого Дальнего Востока. Она а немножко застается. Почему? Потому что они теряют силу, проходят через Японию, подходят к нашему сходину, Камчатку, Камчатке. Это уже высокие широты. Могут ли центральные районы России в ближайшее время пострадать от ураганов, подобных тому, который обрушится 29 мая 2017 года на Москву и Московскую область? Вероятность нулевая. Почему? Потому что вот давайте посмотрим на этот, этот вид это как раз сокрушительный ураган Мария, скорость которого достигает 240 км в час. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюз. На этом все на сегодня. Будь в теме вместе с Универньюз и не забывай смотреть нас в социальных сетях. С вами была Адель Шамилова. До новых встреч в эфире.